Как вам тизер, который JYP выложили вчера? Концепт очень привлекает. Кто вам в новом камбеке NMIX запомнился больше всего? Мне очень понравился образ Лилии. У нее нежно-розовый цвет волос, чем она меня очень зацепила. Очень хочу посчитать ваши предположения и теории по поводу нового клипа NMIX. Ранее, в 2022 году, 22 февраля, NMix выпустили тизер к своей песне ОО. Тизер вызвал очень много положительных эмоций, сейчас я прочту вам самые популярные комментарии к тизеру. Я их, и у них все отлично, они очень талантливые, эта группа хороша во всем. JYP наконец сделали хороший тизер, без спойлеров, и это лучший тизер, который я когда-либо видел. Также его визуальные эффекты безупречны. Также было много хейта по поводу их дебюта. Итак, NMIX GYP скопировал концепцию Etis клип Луна, логотип Монстекс, имена Bloodpink, музыкальную структуру и фотографии Espa, подпись Триасюр и подачу Etis Микс в названии, потому что они представляют собой смесь групп, а не музыки, что действительно неуважительно. В таких комментариях действительно было очень много, когда дебютировали NMIX. Тем не менее, многочисленные поклонники группы предполагают, что вся негативная реакция на дебют NMIX на самом деле была преднамеренным шагом со стороны JYP Entertainment. При любом споре или широко обсуждаемой песни, даже если комментарии в основном негативные, количество просмотров и прослушиваний неизбежно возрастет, что объясняет успехи дебютного клипа, который на тот момент набрал почти 30 миллионов просмотров. Мне было бы интересно почитать ваше мнение в комментариях. но ну а пока мы ждем comeback and mix. Love me like this. Всем пока-пока!